Хей-оу! Hey Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йобогеем, с вами, как всегда, я, ваш Сантьяго, и сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Life is Strange True Color. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чай, тогда мы начинаем. Монстр или человек, монстр или человек, вот такие вот дела. Мне кажется, эта серия игры, эта серия в игре, эта глава будет посвящена исключительно Алекс. Итак, что же мы видим, а что же мы видим, что же мы видим, какое это удивление? У тебя есть суперспособность? Шутки надо мной, шутите. Так, мы серьезно не, сови... uh, не совсем суперспособность. Ну, скорее, да, я супергерой like Хочешь, чтобы с мы с Райаном шутили над таким вещами? Это правда Fine. Ладно, тогда скажи, right что я сейчас чувствую Недоверие Ну, может быть, вполне себе возможно, что это будет недоверие Так, сейчас Алекс продемонстрирует свою... You're... Ты чувствуешь легкое раздражение? Hurt, тебе обидно, что мы рассказали now, тебе только сейчас. Правда, это или нет, но. Like тебе left не left. нравится быть в стране? Ну, вот так. Вот так. Вот так. Продемонстрировали. Well, okay. Ладно. Ладно. Ладно, знаете, где? У коня. Oh, <laughs> Черт! Настольный футбол! You know exactly Ты точно знала, что нужно сделать! Эээ. А, ты нуждалась в этом. Тебе нужно было сосредоточиться memories, на положительных воспоминаниях, а не стануть в тоске. Я I решила, что это поможет. И это Just помогло. Только okay. следующий раз предупреждай okay. заранее, ладно? Договорились. Окей, okay. да, в прошлый раз мы ее там. Этом... Вот уж не думала, что у меня impact. будет подружка импор. С ума сойти. Действительно, с ума сойти. So, Видели сегодня, Диана? Диану, вы видели no. сегодняшнюю? Нет, нет. Но она была вчера здесь, работала за ноутбуком. Ты сказала, что она боялась чего-то связанного If со смертью Гейба. Если она покрывает iPhone, iPhone did, у нее I наверняка есть доказательства. So. Надеюсь. Нужно подумать план на случай, если она сегодня придет. А пока meantime, мне нужно закончить смену. We're Сейчас мы будем заканчивать смену. Чем мы еще поделаем? Чем нам еще поделать-то? Ура! Ура! Так, парад работы за зарплату. Нужно убрать грязную посуду. Окей, okay, грязная посуда. Uh, грязная посуда посмотреть, work? убрать. Убираем грязную посуду, в этом нет ничего. А uh, Прикинь, как сложилось. Как uh, легла судьба. Работ я работаю официантом. И в игре я работаю официантом. Понимаешь? О мой бог. Так, ладно, здесь мы убрали грязную посуду, а, листовку про шахту. Здесь Даки сидит, играет в картишки, табличка. Здесь Шарлотта со своими какими-то записками. Понятно. А, так, что у нас здесь? Убрать грязную посуду ее еще нет. В целом еще мы не справились с задачей. Скорее всего, где-то вот там еще у нас лежит грязная посуда. Сейчас мы ее попробуем при Ленор, студентка. Нет. Вот она. Вот и грязная посуда у Бигуни. У нее осталось полбургера и парочка кусочков картоке. Мы даже не спросили, стоит ли это убрать, но убрали. Ну, значит, ну так, нам так виднее. Нам так виднее, нам так нужней. А вот та самая Диана. Привет. Она здесь. Я знаю. А где они? У нас полное недоверие, потому что напомню из прошлой части. Привет. Добро пожаловать, right я сейчас подойду. Напомню, с прошлой части На поминках Гейпа Она единственная, кто испытывала какое-то несчастье. Все были счастливы, все были довольны Все были а... Можно поговорить со Стеф и а... а она в свое время Она испытывала какое-то В общем, она что-то скрывает Так, говорит Стеф и Райан okay. она пришла Каков план? Well, Вообще-то We have two plans. У нас их два, But но мы пока в процессе обсуждения. Them. Так, в процессе, да, два это хорошо. Два это лучше, чем один, нужно как right? Хорошо, когда есть выбор. So И что это за планы? Действительно, действительно, okay. вот что so я придумала. Я приглашаю Диану, Диану на свидание. Wait, Погоди, и что? So и it. она поглощена know, этой перспективой и не замечает, как Ники Райан тырит ее на и, и забирает наверх, вместе с необхоедшимыми доказательствами. Потом Диана мы с Дианой можем так... перепихнуться, no, но это уже детали. Это, <laughs> это и есть твой план? Oh, oh, God, больше... God, да, больше... Так, Боже мой, скажи, что у тебя есть идея получше? Есть. Скажу сразу, это тот же план, только... Except только отвлекать I'm ее буду я. Стеф, я даже gay, не right? уверен, что она лесбиянка. Ей наверняка нравятся суровые двухметровые, двухметровые лесорубы. Она же приезжая гостей судьи, давайте пообсуждаем еще. Не будем, типа, прям ногами Мне кажется, над этим планами еще нужно поработать. Что? Это план, буквально два шага. Тебе просто нужно выбрать, кто из нас привлекательнее. Я не буду этого делать. Я не буду. Ты одна, можешь нас рассудить. Так, ну и давай, кого? Кого же мы Кого же мы выберем? Пускай это делает Райан Райан, типа, мне кажется, что... Ну, блин, провалится идея Райан Райана выбираем Кого я выбрал в итоге? Просто будет, Райан Ты, конечно, красотка, Стеф, но мне кажется, что для Дианы актуальнее будет Райан Мне что-то подсказывает. вот этот вот Like Ущипите меня кто-нибудь. А, ну, да, если я чуть-чуть ущипну себя и, наверное, вот вот сюда подлечу, потому что там не видно части диалогов из-за меня. Вот, поэтому, собственно, продолжаем. Так. Look, я ценю ваши, the... ваши усилия, но мы ведь даже не знаем, есть на ее ноутбуке e что-то ценное. Try... Я попробую just просто с ней пообщаться. Может, я разговариваю и прочту ее эмоции. Я дам вам знать, если мне понадобится отвлекающий момент. You know oh. mm -hmm. Удачи. Удачи. Удачи. Как Alex. обычно. Спасибо, Алекс. Как вывести ее из равновесия? Я знаю, что это ваше... Помогите мне ради Гейба. Вы ведь знаете, что я хочу одного справедливости. Пожалуйста, помогите мне. Ну, девочке нужно помочь, в первую очередь, потому что, ну, как бы, ну, я не знаю, типа, она переживала, Диана переживала на поминках больше всех о том, что что-то не так. Я уверяю тебя, Тайфон намерен провести тщательно открытое расследование. Мы не меньше тебя хотим найти виновных и призвать Это факт. That's the трюфт. Чего и все. В отличие от Манки безразлично она изображает Маг. мастерски, see, но что она really чувствует familiar. на самом деле? Сейчас мы ее просканируем. Сканируем, девочки и мальчики а мы занимаемся сканированием. Сперва попробую ее прочитать. Так, синяя. Бедный Гейб. Никто не заслуживает такой смех. И Если, Если она продолжит думать о смерти Гейба, возможно, мне удастся выяснить больше. А... Так, наклейка, крестик. Давай с фотографии начнем. <г honorary> Какое милое фото. Мои племянники. Они очень славные. Nice Красивый тестик. Oh, спасибо. Как много информации you у вас. Um, достаточно на столе? Uh, yeah. Да. Все thanks. хорошо. Он был you and Gabe We threw been, наверное, мне долгие рабочие дни. Ну а мы то что можем, так что... спросить про листовку local local hiring, много местных. Huh? местных. Мы постоянно расширяемся Так, наклейка Уильям Блум Гейб обожал его I think he spent Кажется, он whole провел year целый год, слушая him. его really? Правда? He had good taste. У него был хороший вкус Surprise, Странно, никогда it. об этом не говорили Так, чтобы, о чем бы еще спросить а, Вот, давай спросим про рисунок Are на стене Вы к Ролевой Это было очень тяжело you. и Мы надеемся, что игра поднимет ему настроение I can't. Я не могу. Пожелаю удачи. Sure Он, наверное, будет вам благодарен. Okay. Ну, да. Так, теперь Now мне нужно что-то. Что-то, что выведет. Я из равновесия я. Табличка Гейба. Спросить. Mm -hmm. Вот мы нашли табличку Гейба. Mm -hmm. Сейчас поинтересоваться. Я, я знаю, что вы неплохой человек. Но мой брат погиб из-за ваших решений и решений Тайфона. Что? Что вы, что вы чувствуете? Я, я, правда хочу знать. Что ж мы чувствуем теперь, это расскажите нам, пожалуйста. Алекс, I... я... We... Мы... Тайфон делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, это правда. Поверь мне. Просто поверь мне. Окей. Okay. Синя, синяя, синяя. Я не помню эту ауру. Синяя — это что-то искреннее? Или нет? Right. Так, что же? Ага. Вот эмоция, for. которую я искала. Пора узнать, почему Диана испытывает чувства вины Гейб. по поводу Гейба. Давай посмотрим, послушаем. Давай. А, подожди. подожди. О, зажмем, зажмем левую мыши и убедимся в том, что мы пытаемся разузнать. Правда ли она причастна к смерти Или нет Так, телефон, папка Попка, телефон, попка Так, пора выяснить, Диана что -то... Что, что же скрывает Диана очень -очень Так, ну, значит, что, мы сканируем документы Он ее... приехал сюда в поисках лучшей жизни Как, как я. и я Его уход. больше нет Я, я все, все еще тут Смартфон. Алло? Это заместитель шерифа Пайка. Прости, Пайк, но мы сейчас очень занят. Произошел несчастный случай. Минуточку. Тут что-то еще. Это флешка, я так понимаю, да? Флешка. Я не могу исправить то, что сделал Тайфон. И откреститься о своей роли в этом кошмаре. По крайней мере, у меня есть все, что нужно, чтобы защитить от кого Holy ты собралась shit. защищаться? Охренеть. У нее на флешке наверняка USP есть доказательства, похоже. Oh, Мне все-таки like придется как-то ее отвлечь. Батюшки, ты моя батюшка. Я думаю, что не так. А я ободок для башни для своей сегодня. Не надел, не надел, понимаешь, не навязал себе ободочек на башню, какой кошмар. Ну что ж, поделать, ничего не поделаешь там. Угу. Любуйтесь. Бритый головой Бритый Ну, уже отросла немножко, конечно Ну, что поделать Так, а, значит, они там что-то о чем-то разговаривают Что-то там у них а, они вер... Ревербально, как это называется Пытаются договориться о том, чтобы Отвлечь ее Ну, давай, давайте попробуем Попили водички, Райан входит В наш разговор а, давайте по hey, Привет, Райан. Как дела? Mm -hmm. Что ж, leader, если ты свободна сегодня, thinking, может погуляем mean, вдвоем? Я знаю несколько очень красивых черных троп. Mm -hmm. oh, like nice прекрасно. Зву у кого-то будет свидание, звучит отлично. Не будем их сразу гонять краски. Звучит отлично. Райан знает. Все, о Флори и Фауне Райан! Райан! Расскажите они о Флори и Фауне. Ну что? That right Например, колорадская суйка нам можно пригласить day. более 40 семян подряд. Потому что у нее очень эластичный пищеворот. Ну вот так. Зачем мне эта инфа What? вообще? Ну что скажешь? <laughs> Уломал. Рассказываем hey, о пищевозе no девочке. некуда. Он никуда Get не денется. Over. А Get подумайте предложение Райана и поговорите go. с ним, когда освободитесь. До скорого. Бам-бам! Ну, что ж теперь мы имеем? Мы теперь владеем некой информацией, да? Фактически у нас есть флешка, на которой есть неопровержимое доказательство причастности Дианы и Тайфона к смерти Гейба в этой потрясающей игре. Ну что ж, вот мы почти на месте. Безумие какое-то, у меня сердце вот-вот выскочит. Райан, серьезно. Кажется, Диана тебя Я знаю, oh, даже не верится. Эй. Hey. Hey. Oh, это было улетно. Guys... Ребят, <laughs> это было улетно, о oh oh, боже. Надеюсь, она этого стоила. Ну и что, давайте найдем ноутбук. А, все, мы нашли. Я забыл. Игра, где меня защищена паролем. Я не удивлена. Я отнесу ее Райли. Может, она согласится помочь. Like Она в этом шарит. The Может the meantime, быть. А пока нам нужно подготовиться к ролевке. Бери and свою and шляпу и встретимся в парке. И гитару guitar, не забудь. Окей, okay? okay, можно оставить шляпу. Гитара, серьезно? Один вопрос. Когда игра закончится? Можно я оставлю себе шляпу? Скажем так, это зависит от того, как хорошо ты справишься с заданием. Черт, вызов принят. Вызов, мать его, принят. Вы серьезно? Так, Ты закончил эту свою штуку? Еле успел. Сидел всю ночь. Сто лет не занимался резьбой. Да ты шо? Да ты шо? Так, нужно взять guitar, гитару и шляпу, которую не нашла Стеф. Тафф, wow. шериф Окргансен. Вот typhoon и да, Тайфон официально typhoon освобождает себя саму от любых любых обвинений, связанных с гибелью местного жителя в результате устран... Что? Ну, ладно. А, спасибо, спасибо. Тогда что, мы берем гитару? Гитару берем. А, Дурацкую шляпу нам тоже нужно брать. Взять, брать, а брать. Да-да-да. Жаль, найти шляпу Барда. Понял. Okay, Мне нужна шляпа. Шляпа Барда. Как она вообще выглядит? Та самая шляпа Барда. Нет, это не то. Это не то. Лист персонажей, выдвижный ящик, список дел, записка. Стеф, я тебя you. убью. Стэп сказал мне, что ты хотела бы сыграть на нашем следующем музыкальном вечере, это наверняка поможет людям расслабиться и, под... и побороть неловкость. Справишься, Джет? Понял. Мармеладка. Посмотреть Мармеладку. Спасибо тебе за настольный футбол. Серьезно, только не ешь все сразу. И жма... жменька жменька мармеладок у нас тут есть. В общем, что? Есть гном. Uh, подарок от Эленорна на Она сказала, said, Гейп что Гейб любил этих ребят. Посмотреть. Worse, Без этих двух ненормальных жизней Хейвен Спрингс была бы куда скучнее. Да, согласен, давай посмотрим в сундуке. В сундуке, скорее всего, будет находиться наша шляпа Барда. Потому что я не видел ее при прошлом обыске квартиры. Huh. А, вот ты где. Тут есть ключ какой-то. Oh, Приветик. А ты у нас Now, что открываешь? Я возьму на всякий случай. Взял ключ. Посмотреть. Буа из перьев посмотреть. Yeah. <laughs> не хочу знать, что она тут делает. А, спрятанное пиво. Очередная Gabe's значка Гейба. же, придурок. Так, давай берем вот эту, что значит шляпу, что не на есть самую О, черт. Пора. А, перо отвалилось. Может, я смогу его найти? В сундуке? Или нет? Гейб. Корнер вернули вещи Гейба. Пайк принес их несколько ago. дней назад. Рано или поздно придется их разобрать. Окей. Окей. О, ладно. Так, конечно, можно вывести ребенка из колонии, но колонию из ребенка вывести не получится. А, ключи uh -huh. и... Что? Ты так меня заводишь. Заканчивай смену скорее. С любовью, лота. Я понял. Я понял. Все понял. Yet, так, я продолжу Gave. потом, Гейп. Я продолжу потом, Гейб. Надо найти перо. Стеф обожает детали. Вот и перо. Собственно говоря, нашел перо. Долго искать не пришлось. Изи. Легчайше. Достаем перо. Воткнули его в нашу шляпу. Каньки Бобер. Шляпа Барда, да? Как я уже сказал, Alex это называется. Барда, Алекс, к вашим услугам. Ну, погнали. Спуститься вниз, мне нужно спуститься вниз Так что что, отправляемся Пойдем пойдем изучать новый мир Новый локацию в этой игре Добавляться вплоть до следующей главы Не понял Это какой-то Нужный ключ, который я оставил тут А почему я его оставил? Почему я его не взял с собой? Да Тот ключ, который я из сундука достал Может быть мне стоило что-то открыть в комнате Пока я в комнате находился Ну что ж, ничего не сделать, я уже отправился Я уже пошел, так что мы пойдем Ох Ну и ну А вот и Итан Вот и сам Итан Тоже, ну что, будем разговаривать, общаться. Hey. Такая молчаливая игра на самом деле. Hey. Эй, будто фильм. Просто фильм. Смотрим фильм. Наслаждаемся. Need, Только like, не, не надо пытаться меня развеселить. Ладно, so, признаю. Maybe this хитрость не удалась. Idea, but... Но... Сделай это ради Гейба. Но сделай это, so раз я так хотелось пойти на игру вместе с тобой. Я really бы наверняка хотел, чтобы ты в ней участвовал. Do do я и сам этого хочу. Just... Просто... <плых> Он ненавидит себя. Все так стараются. Если happy, я не буду счастлив, они расстроятся. Итан переживает, он не только о себе думает. Молодец, молодец, красавчик. Ну и что? Ну, и что? Странно, наверное, когда толпа взрослых уговаривает тебя надеть костюм и сделать вид, будто тебе весело. Да, скорее всего, это более чем странно, когда толпа людей. Точно, особенно мама. Она все время грустно из-за того... Саш. То я переживаю like я же не могу down. взять и притвориться что все хорошо I can't just uh -huh. К стада К стада мы же не можем просто взять и рассказать сказать, что у нас все хорошо и у нас действительно все будет хорошо тогда и не надо so... так и не pretend. притворяйся просто будь собой только в смешной шляпе с и чем. Не будем давить на ребенка, But, это правильный подход. А если мне все равно будет грустно? Ну и что тут такое? Это нормально. No Никто не подумает тебе плохо, если ты просто будешь собой Бэч. Right. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Надеваем шляпу, берем пенопластовые меч, Но и... Но Я не хочу заниматься этим один. Мне нужна твоя помощь. Конечно, конечно. Конечно, ты мой родненький. Итан, матч мой дорогой. А сейчас мы все сделаем. Все будет по-наивысшему. А... По по-наивысшему? По-наивысшему чему? Сейчас будет все по-наивысшему пилотажу. По-наивысшему пилотажу. Понял? Вот он сидит. Глянь на него. Тейнор, истребитель чудес! Тейнор! Хвала богам, ты пришел. Я в чайни... Мне нужен великий герой быть. Может, это ты? Прошу, Please, расскажи мне о своих подвигах. Ну, давай, uh, расскажем. Ну, их было много. Может, мой бар что-нибудь обо мне споет? Да, конечно а древний кракен, древний кракен, давай древний кракен. Uh -huh. Кракен uh -huh. людей пожирал mm -hmm. много лет, но it отправ Тейнер отправил его на тот свет. а свет, эй, светые небеса. Выходит, ты бар Тейнер, а только пальца, чьи песни обладают волшебными силами. Да, это моя таяда. Похоже, вы те самые герои, которые мне нужны. Меня зовут Король Тейбор. В моем королевстве наступил век чудовищ. Ужасные твари наводили улицы. Народ живет в постоянном страхе. Но надежда еще есть. В древнем пророчестве о соответствующих волшебных самоцветов. камнях души, которые могут нас спасти. Вы должны обойти королевство, победить всех чудовищ на своем пути и принести мне эти камни. Вы понимаете? Ну да. Yeah. Ну, может быть. Ага. Ага. Yeah. Да. Good. Да. Good. Хорошо. We так вступайте. Мой People народ are on you. верит в вас. Начнем с главной улицы? Окей. А, ладно. Ну, пошли искать драгоценные камни. Давай, попробуем найти что-нибудь с драгоценного. Kind of Мне это даже нравится. Окей, пойдем мы там. Попробуем разыскать что-нибудь, что нам понадобится для того, чтобы пройти эту главу и эту часть игры. Найти Амитис души, найти сапфир души, найти рубин души. Понятно. Все. Так что? Напоминаем, вы открыты Так, понятно. А, где же, что же я могу. мог бы найти. Локация безгранично огромная, то есть нам нужно обыска обойти здесь все, да? Я так правильно понял. А, понятно. Физика... Откуда мы знаем, где искать? Мы не знаем. Это настоящее приключение. Adventure. Вот oh. в натуре. Оу. Итан, помоги, может, хотя бы. Я всего лишь Барт. А, лист персонажа, смотри. А, предыстория после неожиданной встречи с ужасным волком, который проглотил ее лютню. Барт Альта стоял посто... а, стал... стал постоянной спутницей истребителя монстров Тейнера. Вместе они пережили немало испытаний, сейчас они направляются в город Стоунборн, где стреслась беда. Предыстория истребитель Тейнар, легенда, так, медведь признал копьем леда, понятно. Стоунборд, так, это, я так понимаю, карта, да, которую я не понимаю. Так, летний замок его величества, королевский тракт, таверна, так, сорочья лавка, паучий переулок, река скорби, логово ужасного волка, опасно-болотный тролль. Что ж, а, понятия не имею, куда мне нужно идти и что мне предстоит делать Чем предстоит заниматься, тоже еще пока ума не приложу Может быть мне нужно спуститься сюда? Как, туда же я не могу спуститься, ладно, пойдем Абсолютно ни, ничего, абсолютно Так, ты подожди А, может быть читанусь мыслью этого? А, блин, ну, а зачем так много... Как думаешь, для чего нужны драгоценные камни? Uh, магический ритуал? Maybe да дайте пройти, сколько вы нагородили, тут всего да, Хватит, что-то дерьмо такое Может для кого-нибудь магический что-то там? король Тейбер умеет колдовать? We'll так, он счастлив. Алик спасла ситуацию. Кейп мог бы ей Thanks, гордиться. Jad. Спасибо, Джед. Давай поговорим. Прошу, jewels. найдите три камня. Понятно. Yes. Я все понял, right. все, я пошел. Мы этим займемся. Все, я пошел заниматься этим, потому что. Ну а другим, времен... другим заниматься у меня попросту нету времени. Cool. Отлично, выглядите. Ну, а отлично. О, свиток. Посмотреть. Это что, свиток? Читать. Полностью восстанавливает здоровье. Свиток ис... А, свиток! Понял? Сви... <laughs> Светок исцеления! Полностью восстанавливает здоровье вам и вашим союзникам. Снимает все отрицательные эффекты. Отравление, оглушение и так далее. Можно воспользоваться только один раз. Хорошо, мы взяли. Что It's это? Это волшебный свит, который мы fight? можем использовать в бою! Oh, Ого. Awesome. супер. Нужно поискать еще. Oh, Этот, вот он, главный рыцарь, который, который нас спас когда-то. Ужасный был. Проклясться, что же нам делать? Думаю, придется драться. Ну что ж, будем драться тогда. Получается. Как? Как нас? Я буду гита на гитаре играть. Здоровье, Алекс, 10-10. Алекс, Итан. Алекс. Итан. Давай Итана используем. Атака. Меч пламени. Меч пламени. Бербинг блэйд! Одна из низкого урона, и ты горишь. Еще два хода. А теперь Алекс. Я магий. А, вот, нет. Назад, я нет. Это как надо было использовать. Не, надо было, было до этого. Простроенная струна. Расстроенная струна. Одна <соспорождая> <Расстроенная струна! соспорождая> единица урона. Так, и Тауго, у нас минус два здоровья у Алекса. А, единицы. А, две единицы урона. Так. А. Я еще горю. Я придумал, сейчас мы берем Алекс, Алекс, мы берем магию. мы берем водушляющий гимн Воодушевляющий гимн, воодушевляющий гимн, воодушевляющий следующую атаку, Тейннер О, о, о, сорян, сорян, громко проорал, знаю, извиняюсь Алекс, а теперь берем Итана, берем атаку, меч пламени Меч пламени, горишь еще два хода, две урона Супер Превосходно. А, так все, и скопытался, волчок. волчок скопытился. Все, супер. Одолел. Ты понимаешь, на каком изище я отыграл? Просто на скелле вообще шок. Просто даже, ну я даже не вспотел ничего. Класс, я вышел магическую атаку. Одна теница урона союзникам? Да, с Тейнером надо быть поласковее. Так, читаем. Класс воин взрыв, магический эффект 3 единицы урона врагам, плюс 1 единица урона союзника, можно использовать только один раз за бой Хорошо Я так понимаю много еще будет What's этих битв? Идем дальше Пойдем, пойдем, по тропам, по лесам и по Как думаешь, for? чего этот ключ? Аус Аус Может он клево? Подразнить. Sure, а он точно мертв, dead? может пощекотать его? Should... Так Каким же я, наверное, выгляжу Вот вам красавчик Как бы они, красавчик и кретин Вовсе не взаимоисключающие It's понятия Так, доступен новый диалог. Ладно, я понял uh, Я понял, я понял Так, пойдем куда? В город? Или Побродим по лесу? Давай побродим по лесу Потому что здесь еще может быть кто-то Опа, свиток Взять Тоже исцеляющий Uh, Клонение. Что? Во, понял. Плюс один к уклонению. Супер. Ты yeah. нашла свиток. Да! Да! Uh, так, у нас здесь какой-то есть пирс-причал. Мы сюда зайти вряд ли. Да, спасибо, Итан, что уперся прямо в меня. За что тебя уважаю, так это за. Вовремя. Не буду продолжать. Это некрасиво. Это некрасиво. Вот черный фонарь Тоже часть игры. Well, так, разгадать загадку. Загадывай свою загадку. Все говорят, их было трое. Героев, что did. давно мертвы. А души их хранят три камня. Один, как кровь, Red. другой фиалка, третий What не помню. Names? Подумай мне, скажи про звание ваших каковы. И откуда нам that? спрашивается это знать? Может, поищем подсказки? Я что, не понял вообще, что мне нужно сделать там? Я нашел свиток неважно что там нужно было делать я нашел свиток почитаем он от чего уклонение есть исцеление есть союзники получается, дополнительный ход можно воспользоваться только один раз Понимаю. и снова волшебный cool. свиток так давай сюда пройдем пройдем сюда посмотрим что же может быть здесь нам полезным а у нас здесь ничего полезного так и не произошло тогда получается что есть кровь посмотреть oh. Oh. Это ещё что такое Напоминание. Вы что-то уронили, Диана. А долго на этом будем запариться? А, вот. Я вообще не сплю, понимаете? Я закрываю глаза, и мой мозг наполняется мыслями. Мой мозг наполняется мыслями. Эти сожаления. И я просто лежу, плачу и чувствую себя ужасным человеком. Вы упомянули сожаление. You... Можете рассказать подробнее, man? о чем вы сожалеете? I... Не знаю. I... Я not уже not sure ни в чем не уверена. Right так, таверна, в которую мы можем войти, а может он не входить. Так и хет. Давай войдем в таверну. Поищем здесь? Yeah. Mm, да. Давай зайдем. Ну просто, ну а в чем мне смысл, какой мне убегать куда-то далеко, если я могу и здесь фактически, ну, про -про -про -про провести какое-то свое время, а? Так, mm -mm -mm -mm. да, что же? Что же это такое? Где же мы сейчас будем? Что же мы будем делать? А, расскажите мне, люди, что же это такое? Как же здесь все прекрасно? Так, у нас есть плюс один ход, уклонение, исцеление и какие-то ключи. О, отрубленная рука, да. что, что здесь произошло? Hello, ah, товарищи по несчастью! <laughs> Кто ты? Ты что, местный бармен? Nope. Нет. Чуть еще всех работников. We'll Придется нам ourselves. самим о себе позаботиться. Да, кружка здоровых кстати. У нас есть ключ. You know Ты знаешь, от чего этот ключ? Он принадлежал трактирщику Барри. Вон его нога валяется. Так что, если решите перепробовать blocks, все замки, sure, он не станет вам мешать. You. Да уж, давай, давай займем им всем. Уорлоп, блин, ужас. Посмотрим, что тут есть. Тут есть кружки. Стеф прямо растерялась. Здесь, здесь, здесь. Так, уйти. Предупреждение. Так, говорят, под восточным мостом поселился болотный тролль. Будь очень осторожны, когда пойдете по мосту. А лучше вовсе туда не ходите. Так, шо, шо, Сейчас. Так, говорить я могу... Он счастлив, не буду его... Давай, подсканем. Может быть, подсказку нам даст. Это же надо было убедить Стэфф, что мой персонаж должен Mica быть за барной. стой один. Гениально. Вся выпивка моя. Hmm. Так. Hmm, sure даже не знаю, что сказать. That. Так, отпереть. Попробуем от... отперечь шкатулку с драконом. Посмотри, она прямо на баре лежит, и здесь нужен ключик, который может быть, в принципе, Fainor. у нас. Тейнор! Ты это видел? Вот mm -hmm. оно! Да, вот оно. Открываем. Это же один из камней. Да, это один из камней. Вот уже здорово, да? А сейчас будет какое-то испытание, вылезет какой-нибудь демон, может быть, или что-то еще произойдет? Нет. Один у нас остался еще два. So все оказалось не так уж и страшно, правда? Теперь я уверен, что мы сумеем найти остальные Sorry, Домашний Барт, извини, Стеф Но это и нынешняя работа вполне устраивает gig. Ищем домашнего Барда, который бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла бла так так так Вранье не действует она Купить можно по понедельнику в полночь за таверной галют чего 400 да, Особенно гонящий чудовищ Вранье не действует она, понял М -м, Давай тут Кто-нибудь еще слышал жуткие звуки после... возле замка? Да, нет а, ага, ага Ладно, давайте посмотрим Розыск, разыскиваются четыре каких-то бандита Бумага есть oh, О, кажется, это Даки обронил А что это? Не оно надо? Найдено новое вспоминание Очередные пять лет позади Я объявляю тринадцатое собрание сухарей Из Тегу Открыто sorry, С вынужден сообщить, что ни один из нас, нас Все еще не умер Первый вопрос Даки, как думаешь, долго ты будешь еще коптить воздух? По ощущениям Столько, сколько надо, чтобы сорвать куш, Гордон И не минуты I'll и дольше Я ползу в могилу, сжимаю в конечных пальцах ваши доли поменяйте мои слова Хорошо, надеюсь, это отмывается Так, ветхий свиток Ну вот, похоже, это и есть ответ на ту загадку Белин Нира Дейзис Угу. Говорят, давным-давно, когда по миру даже при свете дня рыскали невыразимо ужасные твари Четыре героя отправились на Келианское побережье, дабы сразиться там с Великой Тенью много, длил а, много дней длилась та битва, но в конце концов Великая Тень стала одолевать героев И оказались они на волосок от смерти И тогда трое из четверых отдали свою жизнь среди красных от крови волн Сотворив древние чары, которые вырвали души из тех тел и превратили их в три самосвета неизмеримой силы. Воительница Нира, сильнейшая из четверых, стала рубином души. Жрец Дайзис, непревзойденный рассказчик, стал сапфиром души. Макбелин, хранитель старых книг, стал аметистом души. Взяв в руки все три самоцвета, четвертый герой воздел, воздел свой меч и убил великую тень, произнес, а пронзив ее лучом света. Измученный откровенный, он... А, кровавленный, господи. Просто запомню. Белин, Нира да? А нет, Нира Белин. Нира Белин. Нира и Белин. Ммм. Угу. и Белин. Я лучше пойду, потому что я сейчас все запомню. Нира Дайзис и... Нира и что? Нира Так, пойдем быстрее к этому, к, к шту. Отгадаем его загадку, вот это пока ничего не забыл. Днир, Делис, Бейлис. Что? Я все забыл. God я просто все уже забыл. Я не помню абсолютно ничего. Но ничего страшного. Сейчас попробуем изучить, разгадать и понять, что у нас к чему там происходит. Попробуем нас добыть какую-то инфу. Так, и что? Помимо загрузки, у нас тут есть. Так. Маленький диалог с Итаном, наверняка, будет. что я нашел в том сундуке. Так, плюс один к атаке. Вы, ваши союзники, уклоняйтесь со следующей атаки. Можно он только один раз. А, задоджить, все понял. Молодец, Тейнор. Давай, отправляемся. Я уже просто, ну так, может кто-нибудь объяснит, какого черта на главной все раздет и так, будто их фестиваль разочтения покусал. Нашим миром на девушке настал век чудовище, вот я о том. Окей. Так, пойдем к Барду. Так, вот, так, really так, так, так, а, к шуту. Вот видите? Блинные вебри, так, Дать so, ответ. Готовы? Я I'll могу повторить еще more. раз. И было трое said. героев, что давно Hero's мертвы. Так. А души их хранят Друзья. три камня, один как кровь, другой Виолет, фиалка, третий цвета синевый Подумайте мне и скажите про павших каковы. Их зовут... Рубин, Аметист, афит... Софи... Вот. Рубин Аметист. Я Аметист. Вы дали загадку мою, а вот и совет, что поможет в бою. Чтоб старого злого тролля купить, четырех монет вам должно хватить. Четыре монеты. Я поняла. Все хорошо. И еще кое-что. Раз ответ был такой, можете взять у меня золотой. Да. Давай. Взять. Спасибо. Ё-моё, дали монетку за... Здесь. Хотелось бы tater, мне зайти в эту таверну, когда там будет people. много народу. Was, там уже of... и было много, да? Эй, что все это значит? Что все это значит? Right сейчас Sorry. нет разговоров. Задаем жару. Так, ладно, пойдем задавать жару. А, здесь еще одно объявление висит. Тердбир от фильтр. Английский на вышке у меня, понимаю. Здесь какой-то чувак Вот свиток нашел hey, Здорово, парень Это вы устроили эту бойню в фонаре? Взять Вы и ваши союзники получаете дополнительный ход Можно использовать только один раз Ошибись Оставим на финальную битву Мы с тобой прямо скатили Да, да Жги Итан Так, отлично, отлично Я Тейнер Может, в переулке что-то есть? А может быть Давай посмотрим Там как раз-таки лежит ну и скучища Они здесь горе, o, горе мне, о горе мне Зрите! моего сужного убило речное monster. чудовище Where? Где это случилось? The... В конце переулка, на околице alley. города У реки <laughs> alas, <laughs> alas. Увы, увы мне Что-то мне кажется не так Берегись речного чудовища Давай посмотрим, что же нас там ждет. О! О, kind of О это что, змея? Этот дурачок там. Этот дурачок во всех монстров переодевается, типа, да? Выглядит забавно. Ну, знаешь, такое по-семейному доброе, что ли, что-то. Что-то доброе по-семейному. Нам обязательно с ней драться. Why wouldn't we почему нет она милая I mean, <laughs> ну она довольно милая it... looking, и выглядит know. совершенно безобидно ах ты а, с... about... гадина ты что такое а, звезд сейчас нападет что ты хочешь делать спугнуться успокоиться в бой Блин. В бой? Whatever. Ты знаешь, давай просто с ней сразимся. Ползи сюда, змеиная отродье. А где твой меч-то, а? Дружок. Вот он, пошли схватки. Пвп арена. Давай, короче, Алекс, магия. Бафаем воодушевляющий гимн. Воодушевляющий гимн. следующую атаку Тейнера. Так, а теперь Итан. Мы берем... Магию Огненный взрыв Огненный взрыв 6 единиц урона тебе и 2 ей. Так, надо будет, кстати, похилиться потом Извини, оно того стоило Так ага. 2 единицы урона Так, Алекс, магия э, И сиренада. Слящий Серенада Слящий Серенада плюс 1 здоровье. А, только себе. Мы это на не хилим, получается, да? Магия. А, назад. Нет, атака. Удар. Давай удар. Чисто удар. Две единицы урона. А сколько всего надо? Я давидый плевок! Я отравлен. Oh, урон ядом. Так, давай тогда снова хилим магия. Захилим исцеляющиеся ренады. Healing serenade. Так, следующий надо плюс один. Здоровье! Так, и теперь наше. Выбираем Итана. Итан должен победить данного. Ну, змея. Меч пламени. Используем меч пламени. Blade. Burning Blade. One damage. Из, одна on из урона, и ты горишь еще два хода. Понимаю. Здоровье Итана минус 7. 2 oh, единицы урона. Ah, Я все еще горю. Ow. Oh, он ядом Здоровье Итана Итана почти убили Алекс, срочно хилим его Магия Исцеляющийся Ренада Быстрее, бегом Плюс один здоровью Здоровье Итана так и А, или восполнилось Итан Давай-ка что? Назад Магия Итана Используем щит мужества Щит мужества И что, это... что мы сделали? Ah! Две единицы урона я uh, все uh, еще горю Ow. Он собирается умирать? Оу, oh, урон ядом Так, ну все Я исцеляю магия uh, Исцеляющая серенада Понятно Плюс один здоровье мы сделали Отлично получилось как бы, как Какая-то душная битва-то Атака, давай uh, Удар Наносим две oh. единицы урона Ударом Он не собирается погибать? Что это такое? Ah! Две дамаги Сколько Poisoned. он ядом будет травиться-то, а? 6-6 Алекс, магия, исцеляющаяся ренада Все одно и то us. же Одно и то же Не, не надо было с ним воевать Итан, давай что, атаку? А, удар Два урона наносим ah! Two damage. Ah! Ah! А это заканчивается вообще, нет? О да! Победа! Вот там... <свист> убили. все, Мы победили. Наконец-то, блядь. Yeah. Наконец-то это дерьмо произошло. Мы, с... мы убили его. И он что-то выпалил, там монетка у него и какая-то зажигалка. Морлуп. Ну что, пора пропустить куда-нибудь что? Так. Uh, жуткая дисгармония, атакующий эффект 3 единицы урона можно использовать только один раз за бой Я не понял просто как эти свитки вообще использовать, кстати Wait. Абсолютно не понимаю, как бы А это что? О, там типа еще один кристалл Вот почему он сложный был, он it's типа like dragon кристалл, похож на драконьую чешу А нет Может она волшебная? возьмем с собой yeah. Ага Так что же это? Что же это? И там главный финальный бой будет Азамат Азамат, Азамат, Азамат Азамат Альталиев Или как его там звали Так, ну что ж Что-то утеряна флешка Кажется, в последний раз я ее увидела, когда была в фонаре Пожалуйста, если кто-то найдет Пожалуйста, если кто-то найдет Давай зайдем сюда Посмотрим, здесь есть свиток Один дождь это уклонение Окей okay. Я увидела его еще до того, как ты его подняла Okay, а, ладно, будем считать, что ты no, это нашел Нет, не все равно, я просто Поздновато, свиток нашел ты Так, мы не можем сюда никуда пройти Получается, тогда, в таком случае, мы сейчас идем... А, супруги, мужчины okay. Здравствуйте А, мы разобрались с лишним змеем you, Спасибо вам, герой Но от тела, наверное, лучше body. избавиться Ладно, понял. Больше мне здесь ничего не нужно делать. Я пошел. Так, а там кто? Кузнец. Мы можем наверняка сделать какое-нибудь крутое оружие. Пойдем-ка. Никто не ценит мои старания. Никто. Эх, ну что за неблагода... неблагодарное занятие? Будь кузнецом, век чудовищ. О, он вошел в роль. У тебя все нормально? Ты какой-то хмурый. Почему ты такой хмурый, чувак? Ты кузнеца играешь. Я забыл, с чего делается, чертово солнечное серебро. Вы случайно не знаете, если шаф. Откуда мне знать? Но если узнаем, обязательно скажем тебе. Сразу видно, дело гиблое. Так, срочная лавка, лысый мужчина здесь есть. А что же он? Раз, два, три. Кнев, уходи. Раз, два, три, нев, уходи! Эта книга написана для детсадовцев. давцев. <свят> как иронично на книгу, посвященную умению самообладания. Все, заходим в сорочую лавку, вывеска. А что за вывеска, подожди? Посмотреть. Наверное, это какая-нибудь изысканная a картина, галерея или зоо-магазин. No. A pet shop. Так, заходим. Что же нас там ждет? Что no же fight. нас ждет дальше? Алекс, давай. <small> Макпи Эмпориум. Монстр? Или человек? Mortal. Человек. Входи. Ну давай, тогда войду. Я тогда вхожу. Захожу. Я захожу. Заходи, мой лорд. Захожу. Что же нас там ждет-то? Ну? Ну? Загрузились. Ничего так, ничего. Прости за запертую дверь. Временами сейчас times. опасные времена. Welcome Добро пожаловать в лавку. Oh. So, так... Like это что-то вроде shop. волшебного магазина? Mag... Bit, Я okay? немного, ладно? Okay. Ладно. Давай посмотрим, может быть, здесь сюда что-то. Посмотрим, что у нас устроила Стеф. Алекс. Аликс право считать Райна красавчиком. Я нас с этим смелился. не видела Стеф такой нет. Естественно, она знает, что она too. красивая. So она всегда в себе уверена. Так, свиток. О, oh, hey. oh, солнечное silver. серебро. Надо будет передать кому-то кузнецу. Полумагическое вещество используют для приготовления церемониального оружия, щитов и гербов. После заката такое серебро сияет яркостью семи солнц, благодаря чему его часто используют на коронациях, свадьбах и ранних заседаниях совета. Компоненты железо, гоблинская руда, огненный порошок. Изобретение солнечного серебра переписывают к орелевскому кузнецу. Железо, гоблинская руда, огненный порошок. Есть инфа, заточено. Хорошо. Гитара. Like Попробуйте один из этих please. инструментов. Запишитесь на личную консультацию. Я а. Альто Альто с удовольствием поиграл на одну из них. И я тоже. Так, ну все, играть мы ничего не будем. Хозяйка лавка, волшебные товары. М -м -м Лицензия. Ничуть не страшно. Так, понятно. Хозяйка лавки. Что-то подожди, тут еще что-то должно быть. Гобелен. Он кует в небесный меч. Oh, yeah? Пластинка. Водка. Day... Череп, куда-нибудь. Так, это legit. впечатляет. Это впечатляет. Это впечатляет. Череп. Големы. Големы Оживление оплачивается included. отдельно. Oh, Я бы хотел ма... оживить маленького такого гоблина. А, Голема гоблина. Так, мир безопасности. Интересно, вообще на треугольник у них бывает. Заклинание. Spells. Алекс, заклинание. Очень милый, Стеф. Это заклинание можно купить? А не только для only... членов Гейдетей и простите. О, гитара. может, не нравятся бардос с цветастыми гитарами, но, но я рада, Fainor что у Тейнера вкус получше. Так, Валькирия. Кошка проклята. Не гладить. Yeah. Mm -hmm. no <laughs> Предупреждать не надо. Меня уж точно. А, меня уж точно. Карты Таро. Вытянуть карту. О я хочу узнать? А о чем же я хочу узнать? Вещи, люди. Люди. Ryan. Надеюсь, ранен в будущем ждет именно so. это. А что здесь? Карта, символизирующая вдохновление. Оптимизм и надежду на будущее. Хорошо. Вещи. Хевен Спринг, Стайфон. Обалдеть, это даже Too слишком real. реально. А что там? Карта, символизирующая власть, господству и стремление к ним. Понял, вещи. Heaven, Spring. Жуть. Жуть, карта завершения чего-либо, неизбежных перемен и освобождения. О, освобождение это нормас, это хорошо. Давай, вещи. По супер Хаус разрушение. Да, уж yeah. не то слово. Так, no да, теперь. А, так как вещи мы все изучили: людей. Стев. Hmm. Может быть, просто это откроет really? какой-то диалог нам или что-нибудь в таком духе. Люди, я. Yeah. Uh, Читать, карты, необходимость выбора, принятия решений и нахождения на распутье. Вот понимаешь, это же вот игра именно про это про распутье. Ладно. Посмотрим на миску. Удивительно, что Валькирия бывает hungry. голодный. What? Учитывая, сколько человечная fresh, она assume, жрет. Ха-ха, как смешно! Господи, та... Так, думаю, мы должны there. здесь что-то купить. Или может быть продать. Посмотреть, товары можно? Здесь right продается there. сапфир души. Обсудить, посмотреть, обсудить, что это? Троллия пыльца, свиток правоводства, я единственный продавец магических товаров в королевстве. Давай Why обсудим. Почему он стоит 10 тысяч золотых? По-вашему, это слишком мало? Поначалу началу он стоил 20 тысяч, no, no... meant... Нет, я имел в виду... Ладно, kind of Может, мы сможем как-нибудь договориться? Поторговаться. А ты не согласишься дать нам этот сафир а, за мою руку и сердце? За мою руку и сердце. Будет так. За нечто гораздо более ценное. За мою руку и сердце. И все блага, что к ним прилагаются. Я такую сейчас дичь творил! Я, наверное, не первая, кто тебе это предлагает. Так, красивая. Какую же я дичь утворил? творил, ты не хотел, чтобы оно все так получилось-то, блин. Ух ты! Мы вернулись в реальный мир. Я собой, если скажу, что ничуть не заинтриговано. Но боюсь, не могу принять это предложение. Пока что. Ой, опять я, выпустил. Сори, парни. Сори, Гэри. Нам срочно нужен этот сапфир. Без него мы не сможем покончить с веком чудовища. Давайте, да, не сможем, ну не сможем, но получится, поможем. Я слышала. В реке скорби обитает волшебная рыба. Принесите мне одну из ее чешуек я дам вам сапфир. Слышь, у меня есть э, чешуйка. Смотри. Чешуйка-то у меня уже есть, ты гонишь? Одна чешуйка волшебная, рыбы. Впечатляет, ну что ж. Вот. Моя часть сделки. Морген. Ай, хорош. Ай, все. Ай, как здорово. А лывица такая, как-то. Посмотри на него. Довольный какой, а? Красавец. Так, смотрим. Остался последний. Ну, мы почти уцелились. Свиток исцеления, свиток преимущества. А, тролль пыльца. Обсудить. Значит, у нас моста точно живет тролль. Купить. У меня три голды должно gold, быть. Три золотых, пожалуйста. Ага, доступен новый диалог. Супер. Супер. Все. Найти, уйти. Так, выходим с этой а, лавки. Уйти. Уходим. Уходим. Мы приобрели пыльцу тролля, которая нам поможет пройти. У -у -у. О, ну перестаньте это делать. Это... А, это довольная стоит, смотри. Какая доволь... У нее там аура, наверное, золотистая уже. Как бы из красной в золотистую ауру быстро переобулись о, мой бог. Да уж. Что ж, что же, что ж. Хотя, с другой стороны, я все сделал правильно. Я, знаешь что? Я, как бы, я забрал что, я, я же не этот, ну, как бы. Так, из железа руды и огненного порошка. Он нам свиток Хвала богам. Ну, конечно же. Как я мог забыть? Оставьте этот свиток себе в знак благодарности no Мне он ни к чему Забираю Давай, давай, давай сюда Сюда, давай а, Взять Окей А что? Вы и ваши союзники, получаете дополнительный ход Можно воспользоваться только один раз Окей, Did хорошо Ты этот свиток uh... первым? Нет Жизнь без чудовищ Сейчас кажется... Какой-то обылью. Интересно, как у Райли дела с флешкой? Так, бегунья. Какой чудесный день, а я так бездарно трачу Могу посоветовать ролевые игры? А что, можно? Нет, не можно. Войти. Входим. Не против, если я загляну сюда на минутку? Бардовские дела. Мне нужно... Обновить членскую карту гильдии бардов. Guild membership. Обновить. Yeah. Ладно. Окей. Okay. Окей. Okay. Right. Давай. А мне сюда нужно было или не нужно? Все-таки я вообще не понимаю, зачем я сюда пошел на самом деле. Может быть, это была моя ошибка. Я просто отдаляюсь от прохождений. Интересно. Dear customers, Lettle Flower will have a reduction hour of operation during my end June, as we search for additional stuff. Халогем. Мы ничего из этого пропустить не можем, да? Получить от помощь от старого гнома. Старый гном это кто? Так, что-то здесь не ладно. Uh, что-то нехорошее, скорее всего. А, Райли. Здесь же Райли находится, да? И она должна была помочь нам с флешкой. Мы должны сейчас узнать, что там, как дела обстоят с флешкой. Это так растянуто. Почему нельзя скип? Hey Привет! <laughs> и, и все? А это смеется. Rayleigh, можно спросить Райли, как дела USB? с флешкой? Давай. Oh. Ладно, давай. Ну что, разобралась с флешкой? Нет, пока. Hours, на это в лучшем случае уйдет несколько часов. Оу. Oh. Если хочешь посмотреть, оно открытом на компьютере в кабинете. <свят> Только ничего не трогай. <свят> Хорошо. So Спасибо тебе огромное за помощь. Не благодари. Это меньшее, что я могу сделать для Гиба. Вот так. А еще... Kind of это довольно интересно. Я не so знал, что ты computers. так разбираешься в технике. На компьютерщика for? будешь поступать. Civil на строительное Or дело. Или на робототехнику. Никак не могу определиться. Kind of Голова уже кругом идет. Anyway, Ладно, давай поговорим else. о чем-нибудь другом. Нет! А -а -а. Мак! Можно How's это... Мак как дела у Мака? Что-то его давно не else. видно? Не видно. Oh, he's around. А он в городе. Наверное, стесняется показаться людям на глаза. Он достаётся... А, он достает меня при каждой встрече. Мне enough. уже не терпится свалить из этого Stay города. <laughs> Держись. Эленор. Я сегодня увидела Эленор в черном She фонаре. Она, наверное, решила от меня отдохнуть. Я все утро оговорила её установить like, эту, как её, тревожную button. кнопку <laughs> для вызова oh, врача. О, подруга. Away, я же буду в четырех часах езды отсюда, она никогда раньше не жила одна. Поговорим позже. Later. Ладно. Позже поболтаем. Если у меня получится, я дам Thanks тебе знать. Again. Еще раз спасибо. Спасибо. Угу. Так, флешка в кабинете, пойдем изучать. Изучим, посмотрим. О -о -о. What a piece of shit. Вот ублюдок. Привет, Райли. У меня есть для тебя небольшой прощальный подарок. Это из того... из того кафе с горячим шоколадом, куда мы ходили на нашу годовщину в прошлом году. В Последнее время я не сплю по ночам, все думаю, как ты будешь одна там веселиться. Я тебе доверяю, конечно, но там же наверняка полно парней. Меня это тревожит. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы ты еще раз все обдумала. Позвони мне, если захочешь поговорить. Мак. Ой, кошмары. Ой, эти, ой, гиперопека. Это, ой, это вообще это шок. Так, букеты не буду смотреть. Uh, чеки тоже смотреть не буду Компуктер, книга Так, like да, Райли уже больше страниц in. прочитала Чек, это так мило Посмотрите, автобус на Господи, я приехал сюда here. на таком же автобусе Прошел месяц, а так, ощущение, like что Несколько years. лет И компуктер Даже трогать его не собираюсь Понятно, прогресс И все это понятно, все. Все все, все, все, все Я все понял, все изучил, посмотрел Ухожу в свои... Возврат товара. Рано или поздно Райли узнает Так, ладно. Лотерея. Все Так. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Я ушел из flower лавки. Вот это супер. Вставки. Ну погнали. Ничего норм. Все нормально. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы, ну, сейчас... мы. Мы сейчас, мы сейчас Усталость о. Такие долгие прохождения По часу we'll с то the мне the очень тяжело Очень тяжело Что ж, куда мы можем пойти дальше? А, можем пойти вот туда, можем Сюда мы вряд ли, да, можем пойти? Хотя это нет we'll Интересно, the что the мы найдем на светочном мосту Тролля, тролль, сейчас будет тролль Тролль будет, Рил, отвечаю Будет тролль Вылазит, смотри это опять Райан? Ой. Вот это трой. Камень души. Нравится мой поезд? он из человеческой кофе. Что думаешь, как нам поступить? Пыльца! <къем> У нас есть пыльца. Тролля пыльца Посыпанные тролли становятся дружелюбными. Одна щепотка на тролле. Нет, нет, нет, не, не смей. И он становится добряком. Фу. О, блин. Все? Все? Все? А, вс, а вс. Гость? А все, а все. Yeah. Я люблю гостей. I... Чего-нибудь? Uh, Стакан болотной Nourish, воды. Слезнячие чипсы. Как насчет камня у тебя на поясе? А он ее Конечно. Ой, даже драться не пришлось. Как хорошо-то, а? Господи, такие душные эти драки. Медленно, Очень медленная игра. Что-нибудь еще? Помоги нам. We're on a quest. На задание. Ты можешь нам как-то помочь? Я hm. могу научить вас драться. Hm. Смотрите. Так, читать. Три эффекта дамага, все дела. Да, длань гнева. Эффект 3 можно использовать только один раз за бой. Понял? Хорошо. Надо читать. Только один раз за бой. Назад. А, назад. Это было быстро. <свот> а, скажи что-нибудь приятное. Напоследок, нап ну, пожалуйста, нап а нап нап скажи что-нибудь приятное обо мне и моё, спутнике. <свот> ты берешься за любое дело с усердием и все делаешь на совесть. А ты? Видишь людей насквозь. Но все равно продолжаешь в них верить. You you достаточно мило. Да, это было достаточно мило или. Это тролль, как то Эма. Эмма. Окей. Больше ничего не нужно. Need, right? Надеюсь, что так. Заходите в гости. Благо, я купил эту пыльцу. Прикинь. Все три камни now. у нас можно yep. возвращаться к королю. Так, кто-нибудь знает, долго еще придет. Это, это, в общем, игра. Записаться еще можно? Похоже, у них там классно. Совсем э, Так что наслаждайся злеющим облом. Их может в следующий раз. Получить помощь от старого yep. гнома. Okay. Ладно, тролль, правда, был страшный, признаю. Мы не получили вернуться в парк. Nothing мы не получили admit. помощь от старого. Тут, но этот fax. факт. Посыпала тролль пульсон, все scary. еще был страшный. А, я не получил помощь. Подождите, дайте мне пройти. Вряд ли игра охватывает такую большую область. Подожди, от старого... О, oh, от маленького гнома... От что? От получить помощь от старого гнома. Это где мне нужно найти помощь от старого гнома? Сейчас попробуем войти. Там гном был. Сейчас посмотрим. Может быть я пропустил что-то. Не понял. Не хочу пропускать. Что-то как-то не негоже мне пропускать такие вещи. Где гном? Давайте гномом не сюда. Ну? No? Вот. Посмотрите. Nice. Неплохо. От старого гнома. Что же это значит? Я сейчас изучаю тут все. Не могу ничего понять. Нет, не здесь. А где мне найти старого гнома? Блин, как странно, По получить помощь от старого гнома, а где он? Right. Пора возвращаться в парк. Может быть и пора, но где бы мне получить помощь от старого гнома? Кто это вообще такой? Где его на найти? Что? Open. Жизнь чудовищ сейчас кажется like такой so далекой. На улицах дослышался звон bell. колоколов и детский смех. Так, может быть здесь? Come on. Monster abundances are when you meet. А, понял, закрыто а, на время проведения теста. Понял. Ладно, окей. Тут гномов не было. Я тут такого не помню. Старого гнома помощь мы еще не получили. И при этом, при всем при этом. Ладно, пойдем к королю. Очень жаль. Хотелось бы получить скорейшую помощь от этого гнома, конечно же, да, но что-то нет. Не-не-не, давай-давай-давай. Шут. Все в порядке, дружище, бард. Ладно, пойдем к королю, не до гномов нам. Гном, гном, гному, гном, гном, гном, гному розе. Ро, гном, перекрыто машиной. А обязательно было переграждать путь машиной. Вот уж интересно. Так, там. Может быть, что-то есть. Может быть, что-то есть здесь. Я здесь еще не был. The Фациональные... the так, свиток взять. Mm -hmm. Все, я взял. Опасаемся а -а -а. свитками. Перцовый торт-мороженое даже не знаю Что? Кто там стоит? Там кто-то сейчас стоит Видать, э, будет нуждаться в моей помощи Что? Кто это? Доллар? Супер О, Это Итан уронил? Так Новый воскресенье Однажды тратил... я делаю полный оборот Не no верю Докажи Сумеешь? Дам тебе доллар это правда. Нужно Я доказывать. Вам... Я докажу маме. О, О боже. Это, моя Это моя мама. же мама. Тейнор, истребитель slayer. чудищ. Наконец-то ты пришел. Ты Мы уже поменял, встречались раньше. Ты Натерия. Дух леса. Ты хорошо поработал. Лес все видит и предлагает тебе сокровище. Благодарность за помощь. Смотри. Что это? Это пень. Знакомьтесь, это пень. Твоя награда пень. Небесный меч. Это же небесный меч силы. Exactly Точно так как я рисовал. The и клеща, и рукоять такая же. А вот тут part. место для драгоценных камней. Do do как it? они это сделали? Uh, чтоб я знал. Really я, я правда it? могу его взять? И используй его me, you'll Обещай, you'll что it's будешь it's использовать good. его только в благих целях помогать людям и все такое okay. ладно бросили нашу шпагу так так так камни вставляем раз два три так Мать твою, а он довольный, сыпется золотом, красавец наш. Спасли Итана, помогли, помоги, помоги, помогли, помогли, преодолеть его груз, печаль, он теперь счастлив. Вот, мы теперь видим мир глазами Итана, мы приняли его счастье в свой адрес, а так сказать, надели его шкуру на себя. Но таки долго все вот это вот опять показывают, размусоливают. Очень долго. Очень, мать его, долго. Ну ничего, ладно, ничего страшного. <су -у> О, он видит свет рыцарем прям крутым. С железным мечом, светящимися лампочками. Ой, камушками. Э -э -э -э как это долго. Бар. А song, песню, пожалуйста. Так. Страшитесь монстры Пророчество из... пророчество. Так, страшитесь монстры Страшитесь монстры глядят Смертный час для вас Просрал строчку Безумный смех Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Безумный, безумный мать смех Что же что же это за дерьмо? Так, так, так, так, так, так, так, А, та самая тень пробралась к нам. Буревест. О, хоть какую-то темную магию дали в эту игру. А то что-то как-то все так зефирное. я возьму. И камни тоже. Буревестник восставший. The undead. I should have known мне следовало догадаться, что король Тейбор это был ты! Глупцы! Вы нашли kill, драгоценные камни и принесли их мне, мне прямо в right руки! Страшно. Подбодрить ты Мы зашли так далеко. Мы его одолеем. Отдайте их мне! Давай посмотрим, может быть получится Адахся А может быть не получится, может мы его удаващий убьем как -то, как -то. У нас куча свитков Для битвы с этим Буревестником Красивую драку сделали Так, альта, тейнер, предметы Предметы Исселяющийся сиренад Исселяющийся сиренада Во как Вот можно было все драки такими сделать Предметы Свиток, проворство, преимущество это преимущество. Наконец-то. Все, мы сейчас все заюзаем на себя. Так. Предметы. А, один заход можно использовать. Тейнер. Атака. Меч пламени. Лань гнева. Вот. Лань гнева. Ох, мы шахнули как. Посмотри, красиво как. Наконец-то. Что-то красивое происходит. Предметы. свиток преимущества. Scroll of advantage. Свиток преимущества. Опять прожал его, не помню, что он делает. Тейнер, атака. Меч пламени не буду использовать, потому что у нас мало хп, удар. Давай-ка, может быть, используем... Подожди, назад. Мы сейчас в роли альта магии используем водошевляющий гейм. Вот оно. Отлично. Теперь можем альта, Тейнер, предметы. Не можем использовать предметы, а можем использовать магию Огненный взрыв, щит мужества, назад Давай, щит мужества, М... щит мужества используем, Шил потому что атака начнется его Сейчас начнется его атака, и мы будем под защитой а... Преимущество? Я не знаю, мы проживаем по кругу, мы даже не атакуем его Блин, ты я такой дебил Горошек, так, Тейнер, погнали Тейнер, атака, магия так, огненный шар не будем использовать Назад Хотя Может быть Огненный взрыв Бам Мы себя подожгли, к сожалению, да? Альта вообще очень мало хп у альта Предметы нельзя использовать Альта можно использовать а, Исцеляющую сиренаду Супер Супер Так Теперь Тейнера Нет, назад Назад так, так, предметы. Свиток исцеления, свиток проборства. Of Отлично. Свиток проворства используем. Типа он уклонить. Мы должны уклониться от него теперь. Альфа, тейнер, атака. М -м, назад. Так, атака. А, меч пламени, удар, длань гнева. Удар. Ну-ка! Воткнули, хорошо. Пол хп нет? Отлично. А, тейнер понял альта М -м, атака жуткая дисгармония расстрой а -а -а -а -а, жуткую дисгармонию использую а я -а я -а -а -а. уничтожен просто нашим лоу скилом что-то жесткое а у нас щита наш повешен на нас типа мы заб заблокировали кайф, кайф кайф кайф так магия Щит мужество назад. Уже он нам не понадобится. Сейчас его можно просто до а, рукопашить. Давай, мечем пламени, его возьмем восп... Не Отлично. Альта. Атака. Расстроенная струна. Еще атака. Следующий ход будет для него детальным. Он промазал, потому что у нас свиток висел. Супер! Будь проклята, это пламя Так, ладно, ничего Магия Нет Назад Атака Меч пламени, снова ударяем Burning blade. Burning blade. Так, отлично Тейнер, предметы, Тейнер Тейнер мы уже использовали Атака Расстроенная струна Наверное, недостаточно будет Импакта для того, чтобы его снести. Ужасная бюля! Смерть, а посмеет бросить? Мне вызов. Все, погиб. Испепелили врага. А, да... Нет. Вот так. Супер. Топ-инпережка. Удаст получилось. Либо померли в то, что сейчас произошло. А, страшно, весело. О, сумасшедший тип, это было more, даже круче, it чем it я представлял. Ага. Yeah. Okay. Oh, круче всего, то, что finally... я нашел. Ой, сирены опять. Что случилось? Опять шахты, взрывы, что? Что это такое? Он переживает, он слышал, сразу пошла вот эта... О oh, нет. Чёрт! Вся... Гейб умер! Dead Гейб умер из-за меня! Это моя вина! I я убил Гэйба! Гейб. Я убил Гэйба! Я убил Да, отстой, конечно. Отстой. Но вот этого я точно не ожидал. Не хотел, что так произошло, случилось что-то подобное. Это... Это бан. Послушай меня, ты... Ты не виноват в том, что случилось. Ни капельки. Это не твоя вина. Okay. Не твоя вина. Да, очень жаль. Потому что малыш испытывает крайнее... Крайне чувство самовины, да? Самотерзания. Терзает себя за то, что произошло с его братом. Отчасти он и виноват, конечно, но... Блин. виноваты, Виноват тайфун. Виноват тайфун. Все, не хочу об этом говорить. Слишком гру грустно мне вот рассказывать Charlotte? об этом, говорить об этом. -то. Шарлотта, и я тут. И я. кста. Так что у нас тут? о о о о, -о, -о. какая красота. Смотри. Что здесь происходит? Что? А, на скульптуру лепит. Все точно, она же занимается... С... О, все, да, она делает скульптуры. Я понял. Мастер лук. Фингермастер. Hey. Привет, спасибо, что пришли. Конечно. Отец уже up? его забрал. Yeah. Да, они только что ушли. Я просто хотел себя поблагодарить. Сегодняшний день был очень нужен, Этану. Но... Мне тоже. Honestly, Честно говоря, end... под конец. I was uh, я веселилась ничуть не меньше него. Ага. Uh -huh. you know. Знаешь, он тебя просто боготворит. После всего случившегося, он тебя считает героиней. Я sort of тоже ему Он очень творческий личность. Тебе и следовало бы им гордиться. Он так разволновался, когда увидел себя с мечом. Мне кажется, дело было скорее в мече. Maybe. Может быть. Но мне показалось, что он был world. счастлив что ты стала частью его мира. Да. Sorry, I'm sorry. Извини, извини, я в порядке. Я в порядке. I'm okay. Charlotte? Шарлотта? God, Alex, don't Господи, Алекс, не обращай okay, внимания, just... ладно? Просто... A lot going on. На меня столько всего свалилось. <дых> а -а -а, у тебя дело не в проворот, ничего страшного. I don't mind ничего страшного, все в порядке. Не хочешь поговорить? Really ты такая sweet, милая. Okay. Нет, все нормально. Спасибо, Bye. что заглянула. До встречи на празднике. Точно все хорошо. Charlotte. Шарлотта. Я что же вижу тобой... no. Я сказала нет, no. черт возьми. Что ты не слышишь? Oh, Это была ошибка. Откуда взялась эта злость? Спасибо тебе. Я говорю, ты была не неподводить, тебе получится настоящий Барт. Ой, да ладно, тебе так, так, так. Понятно. Мак. Это легче сказать, чем сделать. Постарайся уснуть. Я поняла тебя, Мак, да, и понятно. Шарлотта, Стейф Райан. Да, да, да, да. Так, подождите, мы сейчас... Давай... Чё? Просканируем ее, потому что, ну, так ты ее оставлять нельзя. Это что это? Этот А мы не любим такое делать. Красные огоньки мы не, мы не, мы не любим сканировать. Это ужас. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же сейчас будет? Нет, мир, наверное, рушится вокруг нее. Да-да-да-да. Все именно так. Все падает, крушится, ломается. Вот это все... Ай! Господи, горе какое, боже. Не хотелось бы, конечно, не хотелось. Очень грустно, что все так происходит у нас с нашими героинями. Отвратительно. Отвратительно. вот Что происходит? Мне кто-нибудь объ... кто объяснит вообще, в целом, может быть, или в общем... Она так слабая. Может, если осмотреться, Maybe я причину. Так, вот есть сундук. Сундук. сканируем. Райан, это fault. ты виноват. Ты должен был нас защитить. Почему you... ты этого не сделал? Так, она винит Райана. Это раз. Райан, вот он Райан. Пожалуйста. Райана хотели, вот вам Райан. А Райан... В этом углу у нас стоит, скорее всего, я Алекс, это ты виновата Все тебя be, любят я смотрю на тебя и думаю только о том, что своим твоим проездом вся моя жизнь полетела под этот кос. Так, вот теперь и Алекс мы обвинили Я понял Я в целом, я понял Я в целом, я понял Я в целом, я понял Так, и теперь одиночество I... Гейб. Это, это ты виноват! Почему Зачем ты приучил меня нуждаться в другом, снова, другом человеке, а потом взял и оставил одну. Опа, теперь гейб. Да? Получается. Получается, Гейб теперь. виноват. Она страшно зла, на всех, кто ее окружает. Я чувствую что-то что еще. Так, давай посмотрим, что же мы еще. Так, это понятно. Это понятно. Во, на полке. Небось, Ситтен? Where? Чай? What is wrong with me? Что со мной не такое? Нельзя так думать, что когда я не When успела I превратиться so в гребаное чудовище. Она еще и типа Итана винит? Да. Да. Да-да-да. Итан. Да, да, да. your... Это ты виноват? Oh. Почему? Well, Почему Шолл, ты никогда не слушаешь? У мамка все, мамки баг Бугурт. Ты на него, Ари на Итана. Ты, ты винишь его во все. Алекс, я плохая мать. <nonprofit> О мой бог, вот она и сильные припадки, Шарлотта. Алекс, я son, ненавижу собственного сына. Он очень милый, творческая личность, самое главное в моей жизни, и все же я его ненавижу. И Мы с ним долго жили вдвоем. Я не сразу к этому привыкла. Но я справилась. А потом появился Гейб. Да, блин, вот так вот, как бы, вот так. Вот так. Я могу передавать... А, подавить себе ненависть Энвис к, к тебе, даже Кейбу. Гейбу. Но Итан. Если бы он even... тогда меня послушал, Гейб до сих пор был бы жив. Не сводится к этому. Listened, Давайте скажем ей, что это мы виноваты. Что, типа, мы не, не остановили Гейба, Гейбу прикрыли вообще. Твои чувства важны, главное это твои поступки. Чувства What важны. Твои чувства гораздо проще понять, pain, чем ты думаешь. Твоя боль too. тоже очень важна. Да, какая разница, черт побери! Он мертв. <сос> <сос> И мне тоже хочется умереть. Этот может ее убить. И мои слова здесь не помогут. Может попробовать просто забрать ее злость? А давай, давай, мы же справимся, мы-то сильные. Типа у нас-то все будет норм. У нас получится, отвечаю. Ей богу, отвечаю. Я, я могу забрать ее злость. Well, так чем это поможет. И что станет со мной? Даже если can... я смогу. Должно ли я это делать? Да, конечно, должно. Мы... Я. Я сделаю. Все. За, заткнитесь. Забрать злость. Забрать! Как выбрать другой варик? Вот. Забрать злость Шарлотты. Я забираю ее. Не знаю, что будет со мной. Я... Я просто забираю. Не спрашивайте. Для добра нет причин. Для добра нет причин. Запомните это. Ой, гадкая, злючая какая, вонючая, злючая, Подави, подави, подави, подави. Мы сможем подавить это в себе? Все тип -топ. О, смотри, а. Нормас, получилось кое-что. Алекс? Алекс? Все нормально. Are you Ты как? Okay? В порядке? Yeah. Да. Yes, Кажется, I... Да. Кажется, да. Think so. Блин, у нас Shed. получилось, и без каких-то побочек. черт. я на тебя накричала, да? Алекс, oh, прости, sorry, Alex, я sure, сама не знаю, что на меня нашло. Сама не знаю. Так, все нормально, у тебя точно все хорошо? You sure у тебя точно okay? все хорошо? Yes. Ну, вроде да, so. я просто Just... как будто отключилась на пару минут. Вот, well, что бывает, когда sleep. не спишь по ночам. Она что, не помнит, что ли? Странно. Странно. Странно. Hmm. Я разбила свою скульптуру. So Безумие какое-то, но I сейчас я... Что я сейчас чувствую? В натуре, что я сейчас чувствую? Hey, Может, go home. пойдешь You're exhausted. домой? Серьезно. Увидимся вечером. Ну давай. Увидимся вечером. Так увидимся вечером. Давай. Вечером увидимся. Полысеем. Увидимся. Хватит. Прекратите уже эту главу. Уже два часа играю почти. Почти. Ладно. Хватит ныть, Ну. Играем и играем. Зато узнаем историю. Приближаемся. Как представлю, что еще одна глава присутствует. Сколько глав вообще в этой истории? Надо будет чекнуть. Нет, еще не все. Ой, мы okay, поднимаемся. Okay. Ну ладно, ладно, послушайте меня. Тайфон, что lumenati? возглавляют иллюминатор? Can... Это объяснило, explain, can... объяснило почему у них треугольный логотип. Наконец-то открылось. Hey. Привет. Алекс. So, ну что? Как он, Шарлотта? Шарлотта? А, вроде бы она в порядке. Intense, Разговор был напряженный, но думаю, что с ней okay. все будет в порядке. Honestly, Честно говоря, я даже не знаю, sure, как об этом рассказать. Ничего you страшного, но можешь не рассказывать. So, ну что, надеюсь на флешке нашли все разгадку всех с тай... тайфона? Yet, but... пока нет, но Алекс, мы нашли записан как его. Наверное, мне that. нужно ее прослушать. Что-то плохое, да? Чувствуется какое-то нагнетение. I need to know. Включить запись, помним мы на твоей стороне, okay. хорошо? Так, Итан, игра была просто потрясающая, правда, ты офигенная. Тебе не за что извиняться, но было так же весело, как тебе. Повесенько, как следует, и береги себя. Окей, о Лол, понятно, okay. все. Включить запись. Ну, что ж там, что ж там за запись-то такая? Тайфон? Мак, это я. Иди нахер, чин. Yeah, yeah, okay, Понял, listen. просто выслушай меня. Ты должен отменить детонацию. Итан в радиусе He взрыва. Черт. Он же может погибнуть. Ты чем думал? Он сбежал, We're мы сейчас здесь, right пытаемся его найти, Мак. Пожалуйста. Mac, right, I ладно, I я постараюсь. Мы we'll остановим операцию. Fuck. Блин. ты Не представляешь, какой это геморрой. Thanks, Mac. Спасибо, Мак. Просто делаю свою работу. Запись была. Мы не зря. А, значит, они просто его проигнорировали. So Охренеть. Знаете, если уж Мак оказался хорошим парнем, значит, дело плохо. Alex. Хорошо, что Мак защитили. Алекс. Все хорошо? Мы до, до них доберемся. Обещаю. Oh, Какого хера? Да похер теперь, на все похер, он мертв. В жопу. Я this. не собираюсь это выслушивать. Беля. беля mm -hmm. Мне тоже лучше уйти. We'll right we'll right right? ладно? Оказалось бы, да? Пошли просто на шахты, чтобы помочь мальчику найти его. Ой, почему же так? супер, Супик, супик, хотел сказать. Просто супик. Ну? Сейчас главное... Прищутить... Прищучить этих ублюдков. На этой флешке есть нужная мне информация. Пора ее изучить. Посмотрите на a cold пиво. Пухое дело. Все пиво. Карта. Брайан принес ту карту his с работы. Надеюсь, она поможет. Жареный лист. Важнейшая часть любого расследования. Разбитая бутылка. Если такое произошло со мной, то что же происходит me, с Шарлой? Так, думаю, на этот Гейб раз Гейб не стал бы раздражать, что он короется в его вещах. Используя. Гейб позвонил под соспутнего телефона плачет 41. Ну, найти следующие звонки, пожалуйста. 2021. Выйди, что произошло после звонка гейпов в 2041. Uh, 2041. Исходящий. Штаб-квартира Тайфона. 2041. Лиана, это Диана. У нас проблема. Ты шутишь? В горах рядом с работой потерялся We ребенок. Нужно отложить операцию. Лина? Хэйвен, спринт, твоя зона ответственности, Диана, и решение принимать тебе. I know, I Полагаю, мне не нужно напоминать тебе о том, что Someone стоит сделать. Он может пострадать или погибнуть. Мы говорили об этом сто раз. Если кто-то оказался в, в горах, это значит, что он проигнорировал не предупреждающие не знаки не и всю ответственность We're взял на себя. Речь идет о ребенке, я прошу It's тебя, one всего один день. Если ты отложишь запланированный взрыв, ты поставишь Рею под угрозу. А это поставит под угрозу всю компанию. Ты этого хочешь? Нет. Тогда подумай, как следует, и прими нужное right решение. E как решишь done. вопрос? Напиши мне. So, Значит, Тайфон решил, что ради Рэя, чтобы это не было вполне, можно рискнуть нашими жизнями. Hope... Будем надеяться, что письмо light. Дианы прольет на нее свет. Что такое Рэя? Mm -hmm. Цветы. Так, Диана позвонит в штаб-квартиру, чтобы судить нечто под названием Рэя. Так, сантехника Мари Хейвен Спрингс, Министерство земельных спутников, телефон, штаб-квартира Тайфон. Лина Кларк, где-то газета, так, заместить кадровое агентство на... Штаб-квартира Тайфон, нет. Лина Кларк, нет. Цветы Лицы, сантехники Хайблд, Мари Хейвен Спрингс. Oh, Тайфон Майнинг, так, так, это так-так, hey, Привет, Диана, это Роуз из Мэри. Привет, Роуз, как you? дела? Oh, да так, кручусь, как белка в колесе. У тебя есть минутка? Кто мне тут приходил с вопросом расширения? Я думаю, может, ты ответишь мне на пару вопросов, чтобы у меня была какая-то информация? Я постараюсь, что они спрашивали. Сейчас, погоди-ка. Да. Первый вопрос. Сколько рабочих мест вы планируете создать с открытием второй выработки? Мы начнем с 25 позиций, на это число... А, так. Спутниковый телефон 2041, штаб-квартира Тайфона. Лео Кларк. Привет, Диана. Смею предположить себе, удалось справиться с эмоциями. Эмоциями? Вчера из-за твоего решения погиб человек. Думаю, что. Хорошенько обдумай свои следующие слова. Как ты думаешь, кто из нас рискует больше, ты или я? Прошу прощения. Разумеется, наша задача помочь тебе пережить этот трудный период. Мы ведь не хотим, чтобы ответственность на эту, за эту неизбежную случайность возложили на одного человека, верно? Да. Чудно. Значит, мы с тобой друг от друга понимаем. Кто еще знал, что в горах были люди? Только менеджер службы безопасности. Мак, он получил экстренный вызов как раз перед тем, что как все произошло. Да, я думаю, я смогу его убедить держать язык good, за зубами. Хорошо, всего, все один источник информации, hands. на его счет можно не I опасаться. Думаю, мы справимся. До связи. Ужасно не Диану, но, черт возьми... Так, может быть, вот это нужно? Добрый день, я звоню из Министерства земельных ресурсов для подтверждения деталей проверки на следующей неделе. Секундочку, я позову Диану. Спасибо, Диана. Слушаю. Добрый день, Диана. Я звоню, чтобы подтвердить проверку. Да. Вы прочли письмо, которое я отправлял? Конечно. Все отлично. Рад слышать. Тогда увидимся в четверг. Всего доброго. И вам тоже. Должно быть от этих проверок зависит очень много. Лина Кларк в шесть. Детективное агентство Г плюс Б. Детективное агентство Г плюс Б. Беннетт. Привет, Беннетт. Это Диана Benet. Джейкобс. Лина сказала, yeah. что... Benet. Ага, мы ждали твоего okay. звонка. Честно говоря, я не представляю, Benet. что делать дальше. Person... Мне нужна ре... релевантная информация о сотруднике, имя, номер, адрес, партнеры. Остальное мы берем на себя. Ясно. Приходи в офис. Мой секретарь все запишет о твоем визите. Никто не узнает. Got it. Поняла. Хорошо. Okay. Я зайду okay. завтра. It. Будем завтра. Да. So Значит, Тайкан еще и за сотрудниками watched. следит. Отвратительно. Mm -hmm. Подожди, может быть, в почтовом архиве? Ну, привет, Диана. Поздравляю с успехами. Твою мать сегодняшний. Так, программа Уолкер от темы сообщения. Добрый день, Диана. Сообщаю, что вы поняли, что вы ответили за убийство на практическая crazy. процедура. Так. Жаль, что деньгами нельзя решить все проблемы Тайфона. Он говорит так, будто все уже решено. Твою мать, это письмо, которым Диана, на что такое Рванула скрытно. В тот день взрыва было два. Как там говорила Лена? Без запланированного взрыва Арии станет известна. Ah, это отвлекающий маневр. Они устроили взрыв, который убил Гейба, чтобы замаскировать еще один в другом месте. И именно поэтому они не могли ждать. Если я выясню, где именно произошел второй взрыв, то, возможно, пойму, почему он был так важен. Диспетчер файлов. Где есть dossиets, the где Haven второй взрыв. Haven Springs, Это Рея! Это Чего, карта слишком мелкая, чтобы понять, где это. Я Чего? дракон вновь начнет работать, как обычно. Еще раз благодарим всех наших постоянных покупателей, чтобы приходить к нам запас либо атмосферы и найти место второго взрыва. А что использовать? Так, хорошо. This is about Rhea, тут не говорится, где она была. Так, так. Right Похоже, про so Мака была paranoid. не безосновательной. Так, так, так. Диана позвонила в штаб-квартиру, обсудить нечто под названием Рея, где произошел второй взрыв. Схема Рая явно не связана с шахтой Typhoon. Почту в архив. Seems like a lot is hanging on нету? Problems? Что ж... Подожди, подожди. А, вот карта! А, посмотреть, осмотреть, прочитать. Читать. Старый корпус... Понял, ладно. Осмотреть. А, смотреть. Это место обрушения шахты 2008 -го года. Да. Зачем устраивать взрыв в действующей шахте, чтобы скрыть взрыв старый? Но ведь в шахте Тайфона только что right прошла проверка. Они ничего не добывают. Они там что-то прячут. Something. Да прячут они наконец-то уже, да. да. Да хватит приближать вот эти вот кадры, вот это вот все вот портретный режим, вот эти бакешки, вот это все медленный переход. А, все, прикинь, все. Очень жал. Очень жаль, но не жаль. Теперь мы выяснили, что к чему, что у Тайфона есть какие-то скрытые мотивы для совершения э, преступления, которое произошло. Все было подстроено, все было осознанно сделано. И смерть Гейба была совершенно ненужной. А что можно сказать? Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья, вы были на канале Йоба Геймс. Не обязательно не ставьте лайки и не пишите в комментарии, что думаете по поводу наших с вами прохождений. А самое важное, не подписывайтесь на этот канал. С вами был Йоба Гейм. Всем пока. -у. In my heart, save the fire.